Нет химию нет, потому что не люблю ее. Олег, на. Моя разрешаю тебе повести немножко, немножко трансляцию. Да. Они все передают тебе приветы. И вам всем привет. Дай мне посмотреть. Сколько лет мы вместе? У нас еще нет лет. У нас пока их считается всеми часами. Нера, забери. Что я могу поделать? Она же лезет сама. Не волнуйся. Ты Ага. Он с Я устал. У, вы такие? Не накрытым. Мы крытые. Мы похожи. Нет, я получше, чем он. Она красивее, чем я. Я страшный. Передай привет Сеня Рокстар. Сеня Рокстар привет. Не мило, правда? Вообще... Вообще ugly <laughs> Yeah, we ugly Ебан. Считаешь, Она пытается забраться Нет! Нет. Да, мы играем в приставку вместе. Если честно, Олег мне показал нереальную игру. И теперь я играю в нее сама. Она играет в Red Dead Redemption. Сегодня рассказала маме своей о том, что вышла новая игра. И мама попросила, чтобы я вернула приставку домой. Потому что тоже хочет играть в эту игру. Вот так вот. Откуда свитер? Свитер из H&M, ребят. 20 баксов. Нет, евро. это Нет. Red Dead top. Да. базаришь. Очень классная игра. Дело говоришь, дело. Я взяла только две вещи себе: штаны и собаки куртки. Коллекция мне вообще не понравилась. Ну да, я давно играю часа три, наверное, уже три с половиной уже. Вот, смотри, эта твоему собака хочет залезть. Mm, да, она трахает твою ногу. Даже собака трахает. Хотя она девочка. Да, просто все меня хотят. Вот так вот. Олег, что за худи на тебе? Полар такая. Ферма. Скейт-ферма. В чем дело? Скейт-худи. Карелия? Карелия? Ты смотришь аниме сейчас? Аниме сейчас нет. Я One Piece досмотрел. Сейчас нечего смотреть особо. Виня, больше ничего ей такого. Вдруг она реально палила? Mm -hmm. Да. Просто мне вообще непонятно, что они сделают с крышкой. Ладно, есть вероятность, что под крышкой написано Coca-Cola, и она белая. Я только на это Лил Скайс yeah. э, ну yeah. нормально доделает. Да, Правда, мне далеко не все его треки нравятся, далеко не все. Все у него два хита только или три. У тебя какой рост? У меня метр восемьдесят с чем-то. Метр восемьдесят с чем-то рост. У кого? У меня. Сколько мы уже вместе, Лер? В декабре будет год. В... 19 -го декабря. Ты дропнул альбом у нас mm -hmm. декабря, а не ноября, да? декабря. По-моему, в этом месяце год, если честно. Начали мы встречаться, я, я дропнул в сеть. Mm -hmm. Вот в этот день. По-моему, да? Да. Дю. Как тебе Уиз Калифа? Уиз Калифа пушка, мне нравится. Уиз Калифа хорошо делает. 3 ноября ты дропнул альбом. Реально, да. ребят, 3 Когда ноября? Когда не было сотовых и не было твиттера, я делал то, что я делал, потому что не было выбора. Наушники пейджер. Обычный тинейджер. Слохов делал филки, как в том фильме Хит Леджер. Бэнк mm. Фрэш это легенда. Я очень люблю Бэнк Ролл Фрэш. Олег, у нас что, был год, и ты меня не поздравил? Не да? у нас, в декабре. Они говорят, что ты дропнул альбом 3 ноября. Нет. Да. Нет. А, нет? Не, а, ну, посмотрите срочно, когда он дропнул альбом. Для, Есть для такая Да В декабре я дропнул. Да не в декабре. Смотрите, нет. как она хочет забраться. Она ревнует э, меня коллега. Как она хочет забраться. Когда с тейпом выложишь трек, слушайте, он там что-то обижается на меня, не знаю, хотя вроде у меня нет конфликтов с ним никаких, не знаю. Да не ноябрь, это декабрь был. До 4 ноября он, мне тоже кажется, вышел в ноябре. Да можно же посмотреть, когда он релизнулся. Никогда больше не будет фита с Роузом. Роуз это чейс, это чейс клауд, чейсинг клауд. Я с такими ребятами не вожусь. Здесь руками, обязательно. Я общаюсь только с ребятами, которые честны хотя бы для начала сами с собой. Таких сейчас очень мало. Потому что, брат, уже как-то не тот возраст, чтобы общаться как-то нелояльно. Я же совсем из другой сферы, и у меня другая жизнь была. Знаешь, сколько я пытался, не пытался объяснить людям, они не особо понимают. Так что. Я, я депо был лучшего мнения, на самом деле, Артеме. Думал, он адекватный, но мне за него очень много кто сказал, что он отвратительный тип вообще. Сам по себе, как бы как личность. И, ну, в общем, много кто это сказал. Так что я не удивлен не его реакции вообще. Пол грязный, там, все Юэй, Кит, новый с... артист. А, что насчет него? Он малой. <гол> а... <гол> но довольно-таки <гол> подающий Простой надежды, на <гол> так скажу. Это бред. И все, я, типа, рыбанул, и у меня остался пол. Ну, я, <гол> я еще не лучший <гол> далеко. Мне еще много работы. Выйдет сингл, скоро новый, ребят. В этом месяце, в конце этого месяца выйдет новый сингл. С Роузом никто не ссорился, просто Роуз... Роуз просто в каждой каждой бочке затычка, как-то как так говорят. Роуз, да, он нормальный, типа обычный тип, даже приятно с ним общаться, но в плане его движений и карьеры он делает очень некрасиво, и за это, естественно, нет никакого уважения к нему. А так, все нормально. Слушай, тут ребят какую-то музыку слушают, я не знаю. Это псячина. псячина. Я поддерживаю связь не с Твентилом и я поддерживаю связь с его продюсером. Я учился два курса в ВСЭПе на улице Кирочная, если я не ошибаюсь. Потом быстренько... Нет, даже курс. Один, один курс. Потом в культуре учился. А вообще поступал я на международные отношения в СПБГУ. Но что-то так и не дошел до туда В армию не ходил. В тюрьму ходил. Олег взял и отнял. Как новый альбом Пидука, слушайте, знаете, мне мне залетел не все там, конечно, но что-то мне залетело. Просто это совершенно другая музыка, она сильно отличается от того, что делаю я. Я не могу даже судить. Типа. Она более коммерческая Она более для всех Она более доступна Ганна один из моих любимых рэперов Ромик, я приеду домой и наберу тебя обязательно. Со мной? А что случилось? У Неправда? Нет, я жду декабря. Ты что, глупая? Я позвоню сегодня менеджеру Sony и спрошу, когда я дропнул альбом. Лера, ты слушаешь мою музыку? Да. Лера слушает мою музыку. Вот мальчик, который Алекс... Алекс... Александр Кру... Куликов. пишет, что остаться настоящим очень сильный трек. Александр. У тебя есть мозги я тебя поздравляю ты умный александр аплодисменты тебе просто что то в россии особо не любит у нас э, какие-то темы такие One Piece я все пересмотрел. «Ребенок 90» сильнее. Слушайте, на вкус и цвет товарищи нет. У меня очень разное творчество. Там все три, ребята. Ну, «Ребенок X» просто. Кому нравится «Ребенок 90-х», пристегивайтесь, потому что следующий сингл это для тех ребят, которым нравится «Ребенок 90-х», тем, которым нравится «Russian Most Wanted». Вот, вот. Будет такой сильный трек. Очень сильный будет трек. Олег, спасибо, ребят. Вот, Валерия Липинова. Вот. Болен я, yeah, болен неплохой трек. Тут целая семья. А кто тут Ганфлада слушает? Кому нравится Ганфлад? Только взгляни. jugging for real jugging for real да неплох фу что не нравится вам норм норм нормально для молодежи прям вот которая сейчас малы совсем я считаю что он прям вообще прям для них делает Тоже не, но у меня слушают более малые, которые что-то уже... Ребята, можете, пожалуйста, в комментариях написать свой возраст. Просто интересно. Все, все напишите возраст, правда, просто интересно. Вот, который мальчик худ-блобой, я с тобой согласен, абсолютно, непостоянно невозможно. 16, 17, 20, 19, 15, 16, 17. можно диктовать, я и так вижу. Я читаю вслух. А умеешь про себя? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, короче, от 15 и выше 27 Хаунтед как... Фэмили oh, хороший трек, соглашусь yeah, Family, трек. Блин, а какой мой любимый трек На айфонах Чук-чугинг -jug forever For life, bro, for, L, for L. 32, вот кому-то тут. Он врет. Мне кажется, ты врешь. <свят> да, тур будет, обещаю вам. Я заставлю его это сделать когда-нибудь. <свят> Если меня не упакуют, то все будет. Вот, ничего себе солов so Дима. Не беспокой меня, сильный трек. Ты знаешь, он очень не зашел э, всем, я вообще не понял почему, потому что я обращался в треке «Не беспокой» именно к людям, которые тебя беспокоят, именно которые достают тебя, естественно, и это было к ним обращение. То есть я считаю, что это вообще для каждого человека трек, потому что... Вас часто заебывают родители или часто заебывают какие-то друзья или еще кто-то вас заебывает. И вы просто можете включить ему этот трек, чтобы он не беспокоил вас. Ну, на только взгляни будет клип. Это секретная, секретная информация. Девочка, спасибо большое тебе. Да, я хотел передать. Знаете, просто... Ну, я считаю, что в России и в Украине не так все, типа, хорошо. И... Очень много людей, знаете, в депрессии, грустят, э -э, расстроены. Я считаю, что... Это хороший комментарий. Да. Я считаю, что мой альбом, он передает такую более позитивную какую-то энергию, и что все-таки не надо грустить. Не надо грустить, ребят. Да, дреды надо подплетать опять. От души. Фу. Дреды как получила, я тоже так считаю. Маме привет, передавай. Налыса по бресе. Может быть, скоро такое будет. Не знаю, может быть. Я думаю пока. Ладно, все, поехали. Ребят, мы с вами прощаемся. Пока. Хорошего вам дня. Ой, Настюха пришла. Настя, привет. Настя, мы уже уходим. Пиши мне в личку. Мы больше не будем тут с тобой общаться. Привет, Настен. Все, все. Давайте, удачи вам, ребят. Не, не грустить, все будет круто. И вам тоже удачи.